Алла Пугачева ошарашила своим нарядом. На съемке передачи «Фактора» Алла Пугачева пришла в красных колготках и своем любимом балахоне, которому она не изменяет на протяжении нескольких десятков лет. Однако на этот раз Алла Борисовна выбрала весьма молодежный ансамбль. Остановив свой выбор на максимально комфортном варианте из легкого житого батиста с очень модным сейчас асимметричным подолом, оголяющим ее стройные ножки. Коротенькое платье Балахон Примадонна дополнила яркими алыми колготками, которые остаются на пике моды. Стильный образ дополнили бусы в тон, крупные браслеты и кокетливые цветы в волосах. Зрители были шокированы таким неожиданным нарядом Аллы Борисовны, но все сошлись во мнении, что ей такой стиль очень идет.